Добрый день, сегодня в гостях в нашей студии Николай Васильевич Арефьев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Добрый день, Николай Васильевич, можете ли озвучить краткие итоги деятельности Госдумы седьмого го созыва, сколько законов было принято Госдумой 7-го созыва при вашем непосредственном содействии и на что они были направлены? Здравствуйте. Я хочу сказать, что ну, количественными характеристиками вряд ли можно так сказать, обрисовать деятельность Государственной Думы, потому что важны более качественные показатели. То, что в докладе председателя Думы Володина прозвучало, что мы рассмотрели более 6 тысяч законов, из которых 2 тысячи были приняты, а 4 тысячи не были приняты. Ну, это, в принципе, ни о чем не говорит. Другое дело, что если посмотреть, а что же за законы были приняты и какую роль они сыграли э, в нашем государстве, э, как они отразились на э, жизни наших трудящихся избирателей, ну, вот это вот я готов дать такую характеристику. Ну, во-первых, э, самым одиозным законом, который приняла Дума седьмого созыва, это был закон о повышении пенсионного возраста. Я думаю, что этот закон никого не порадовал, ни старших, ни младших, потому что, ну, во-первых, и причин-то не было повышать пенсионный возраст, и на сегодняшний день нет причин, потому что вот за последние годы пенсионный фонд накопил 1,8 триллиона рублей, это та часть невыплаченной пенсии, которая не пришла людям старше 60-летнего возраста. Поэтому, При в принципе, эти деньги надо было бы, как и обещали, отдать на повышение пенсии, но, к сожалению, повышение пенсии не произошло. Пока что только пенсии индексируются. и в этом году обещали поднять индексацию до 17 тысяч. Но дело в том, что и инфляция обещает 6%. То есть это опять не повышение, это только компенсация инфляционных процессов. Второй закон – это повышение НДС э, э, на 2%, это значит все цены поднялись от 2 до 5%. Но ну, это сразу люди ощутили на себе. Что касается пенсионного законодательства, то отменили индексацию пенсии работающим пенсионерам, военнослужащим. Это все говорит о понижении уровни жизни, который действительно понизился за последние годы, в том числе и за последний год, ну, по, по крайней мере, на 12%. Мы сегодня по доходам живем где-то ну, в 8-9 году. А должны были бы жить все-таки в 21 и, наверное, повышать жизненный уровень. Это вот главная задача депутатов, депутатского корпуса всего, а не понижать. Поэтому, что касается вот, политики всего созыва, я хочу сказать, что созыв только еще раз подчеркнул, что Россия наша погрязла в зависимости от э, международных организаций. Но сами посудите, какое влияние оказывают на нас международные организации, которые в принципе и создавались для того, чтобы создавать условия для золотого миллиарда, а не для России. Вот. Международный валютный фонд. Это было при мне э, позапрошлом году э, на Петербургском экономическом форуме выступила Кандализа Райс и сказала, что э, надо повышать э, пенсионный возраст. Его тут же повысили. Э, после этого Международный валютный фонд сказал, что в России 33% государственной собственности, которые мешают на конкурентных рынках. Надо убирать государственную собственность. И вот в феврале прошлого года Мишустин э, принял постановление о приватизации государственных предприятий по 10% количестве и по 10% акций э, государственных э, в акционерных обществах. Ну а если сегодня, э, так сказать, принять во внимание, что у нас э, государственные участия, где-то на уровне 50% в акционерных обществах, то через пять лет у нас не будет никакой государственной собственности, но, а не будет государственной собственности, не будет никаких рычагов влияния. Больше всего меня, меня беспокоит, как вот то, что я работаю в Комитете по экономической политике, что эти акции скупят иностранные инвесторы, потому что Наших инвесторов нет, которые могли бы скупить нефтегазовый комплекс. Это значит, что нефтегазовый комплекс полностью перейдет под управление иностранных инвесторов. Мало того, что у нас э, русал отошел Соединенным Штатам Америки, и сегодня Соединенные Штаты Америки на деньги нашего русала строят в Детройте свой алюминиевый завод. Нам это надо? Нет, не надо. А зачем мы допускаем это? И еще идем на поводу у э, того же Международного Валютного Фонда. В декабре прошлого года э, Всемирный Банк дал рекомендации э, России, чтобы упразднили нормативные акты, регламентирующие э, строительство э, в нашей стране. И вот уже президент, выступая на Международном экономическом форуме э, в Питере, Сказал, что надо сократить СНИПы э, и из 10 тысяч оставить только 3, а 7 упразднить. Ну, вы сами понимаете, качество строительства сегодня ну, на низком уровне. Если мы сейчас вот, строительные нормы упраздним, у нас дома начнут обрушаться прямо на стадии строительства. Но нельзя этого делать. Зачем мы слушаем Всемирный банк? Ну зачем? Тот же Всемирный банк приказал нам запустить иностранных инвесторов э, в страховой рынок России. Мало того, что мы запустили их в банковский сектор, у нас сегодня Сбербанк на 48% принадлежит иностранцам, в частности, э, Америке и Великобритании. У нас ВТБ на 49% принадлежит иностранным инвесторам. Теперь мы пускаем страховой рынок. А что такое страховой рынок? Это не страхование жизни. Это прежде всего. Страховая медицина, фонд медицинского страхования, это каска, это осада. Зачем мы тут запускаем иностранных инвесторов? Они же вот так вот выжмут нас всех. И не дадут возможности жить нормально. Но тем не менее, такое решение вот принято. И я думаю, что ну, от такого решения в восторге не будут наши избиратели и уже не имеют восторга. Поэтому вот качество принимаемых законов. Ну, все-таки должно соответствовать запросам нашего общества, наших избирателей, но не запросам Международного валютного фонда и Всемирного банка. Я думаю, что наши люди их запросам не рады. Николай Васильевич, расскажите, пожалуйста, почему вы считаете, что выход из ВТО негативно отразится на экономике и производстве в стране, и даже многие ваши однопартилицы считают и наши? Вот как раз совсем наоборот. Дело в вот том, что я внес законопроект еще 4 года тому назад о выходе России из ВТО. Я как раз считаю, что это кандалы на ногах нашей экономики, и все неуспехи нашей экономики – как раз идут от Всемирной Торговой Организации ВТО. Значит, закон на новую разрабатывался целый год, много раз переписывался. Дело в том, что это не такое простое дело выходить из международного, международной организации. Оказывается, ну, депутат имеет право вносить, но должен рассмотреть профильный комитет, Дума должна рассмотреть и порекомендовать президенту или правительству внести представление о выходе. И вот на уровне Думы э, застрял этот закон, Дума никак не решает принять закон по рекомендации правительству выйти из этого договора. Но дело в том, что когда мы латали Конституцию, э, кричали на всю страну, что мы теперь признаем верховенство своих законов над международными. Но дело в том, что международных законов не так много, и то, что мы э, эту статью упразднили, она нам ничего не дала. Но осталась 15-я статья Конституции, которая говорит о верховенстве международных договоров над российским законодательством. Так что мы остались в скандалах. И вот теперь, когда мы говорим о... Всемирной торговой организации, эта торговая организация повязала нас во всем, и мы обязаны подчиняться, иначе она заштрафует нас под самое «не хочу». Вот я приведу такие примеры. Как только мы вошли в 2012 году во всемирную торговую организацию, они начали нас ограничивать в производстве тех товаров, которые мы производили всегда. И вот сейчас, если смотреть статистику, то мы в советское время, допустим, мы проводили 260 тысяч строкторов. Сейчас 4-5 тысяч. Каждый год, посмотрите статистику, не больше. Потому что нам установили потолок вот такой, и все. Мы вырабатывали 76 тысяч металловыжающих станков. Сейчас 5-6 тысяч. Все, больше мы не имеем права выпускать. И так по всей номенклатуре. Во-первых, мы и не должны были вступать э, во всемирную торговую организацию. Нам туда вступать незачем. Туда вступает э, государство, которое производит товары. А мы ничего не производим. Мы ничего не производим. У нас э, 30% продовольствия мы закупаем за границей. И где-то 70% промышленных товаров мы тоже закупаем за границей. Объявили импортозамещение как раз вот в 2014 году. И все оно заглохло. На нас все, что, что на вас, что на мне, одежда либо китайская, либо турецкая, мы даже одежду уже не шьем, у нас нет швейных фабрик, ну есть там какие-то вкрапления небольшие. Мы летаем на чужих самолетах, хотя раньше летали на своих, и полмир летал на наших самолетах. У нас, в общем-то, ничего нет, мы выпускаем машины тоже иностранного производства, это сборочное производство, а свое, ни в промышленных товарах, ни в товарах народного потребления, мы ничего не не выпускает и ВТО нам не дает возможности выпускать. Поэтому я считаю, что мы должны выйти из Всемирной Торговой Организации и без оглядки оттуда сбежать. Потому что мы будем работать все равно по законам Всемирной Торговой Организации, но у нас не будет обязательств перед ней и нас не будут штрафовать за то, что мы не выполняем условия, которые нам навязывают там. Ну и кроме того, я хочу сказать, что, а что в этом особенного? Соединенные Штаты вышли из Всемирной Организации здравоохранения, вышли из договора по про... Значит, Великобритания вышла из Европейского союза. Но везде кто-то входит, кто-то выходит. Почему наше правительство до сих пор боится снять кандалы со своих ног и развиваться самим, независимо от того, что нам диктует Всемирная торговая организация? Поэтому... И мое предложение как раз выйти из этой организации, она на мне нужна. Расскажите о том, как пандемия отразилась на работе Госдумы, и как Вы относитесь к вакцинации, необходима ли она на Ваш взгляд, и провакцинировать ли Вы Да, хороший вопрос, Ну Дело в том, что вот карантинные меры по ковиду, <связывая> Они отразились, конечно, на государственной группе. Во-первых, всем э -э депутатам старше 65 лет рекомендовано уйти на самоизоляцию и не принимать участие э в работе э заседания. Это первое. Второе. Э был принят другой режим. Если раньше мы начинали заседание в 10 часов утра, до 12, потом перерыв полчаса, потом опять заседание, 2, перерыв на 2 часа и потом э, с 16 до 18 было заседание. Теперь сделали для того, чтобы сократить контакты между собой, но э, мы работаем без перерыва с 12 до э, 14 часов, но в последнее время стали продлевать до 16 часов, а иногда и до 18 без перерыва, но я хочу сказать, что ну, нельзя же сдеваться над <смех> депутаты тоже люди и сидеть по 8 часов или по 6 часов э, без перерыва, но ну, это тоже не здорово. Я понимаю, что надо принимать законы, но во всяком случае тогда нужно делать какой-то нормальный режим. Ну, но это вот, так сказать, первое. Второе, мы еще и перешли к ускоренному режиму принятия закона. Если раньше у нас, если в нормальном режиме, у нас давалось на закон в первом чтении, допустим, 10 минут на представление закона, 10 минут на заключение комитета, затем все желающие выступить должны были, здесь время не ограничено, там выступления тоже по 5-7 минут должны были быть, и затем голосование. Теперь все сократили. значит. Доклад пять минут, содоклад пять минут, значит три минуты на выступление депутата. Мало того, если много депутатов записалось, то дается по два выступления от фракции. И все. Ну, то есть, существо закона раскрыть очень сложно. Вот такая ускоренная, такая ускоренная программа. А законы, которые уже приговорены к непринятию, эти вообще в ускоренном режиме доклады. Одно выступление и до свидания. Все. Ну вот поэтому 4000 законов и не было принято даже поэтому. Но что касается моего отношения к вакцинации, я переболел э, этой болезнью в ноябре месяце. Значит, не вакцинировался. Э, никого ни в чем убеждать не хочу. Но мне как экономиста тревожит э, экономика этой болезни. Дело в том, что вот даже так просто на слух я вам скажу, что пишут средства массовой информации. Что в мире на закупку вакцины против коронавируса требуется 67 миллиардов долларов. Вот портфель заказа на вакцину. Значит, и говорят, что наши производители вакцины, собираются поучаствовать в этом международном пироге для того, чтобы отщипнуть свой кусок. То есть наши производители вакцины будут бороться не с ковидом, не с заболеванием, а за вот этот кусок пирога, 67 миллиардов долларов, который надо освоить. Если прививать, значит у нас первоначально объявили, что вакцина будет стоить 12 тысяч рублей. Потом сказали 18 тысяч. Потом, наконец, министерство принимает решение и говорит, что максимальная цена может, не может превышать 1942 рубля. Если привить 100 миллионов населения взрослого хотя бы, потому что детей, вроде бы, сказали сначала, не надо прививать, то это получается 192 э, миллиарда рублей. Очень неплохие деньги. И поэтому сразу начали говорить о том, что а, торговать вакцины лучше и выгоднее, чем торговать э, черным золотом, то есть нефтью. Выходит все это основано на коммерческих интересах, на коммерческих. Мало того, давайте э, возьмем, а кто организатор э, этой вакцинации? Как ни странно, грех бывший министр экономического развития, в настоящее время председатель Совета директоров Сбербанка. А с какой стати он не министр здравоохранения, а Грев денежный мешок вдруг стал работать на вакцину. И его помощники, всех, все олигархи возглавили предприятие, которые производят вакцину. Вы меня извините, вот я как экономист, я не понимаю, мы хотим детей вылечить, людей вылечить от ковида или обогатить нашу олигархическую верхушку. Выходит обогатить, ведь эти 190 миллиардов рублей будут взяты из бюджета и поделены между производителями вакцины, всех этих масок, перчаток и всего прочего. То есть первично не выздоровление и не здоровье граждан ставится, а обогащение олигархи. Поэтому у меня ну, очень предвзятое отношение ко всей этой вакцине, тем более, что э, академик Чечагов сказал, что эпидемия кончается тогда, когда кончаются деньги на ее на борьбу с ней. Ну, похоже, что истину сказал Академик Чичагов. Николай Васильевич, прокомментируйте итоги съезда партии КПРФ, который состоялся на прошлой неделе. Ну, что комментировать. У нас съезд проходил, так сказать, в двух, в двух этапах. Первый этап был у нас съезда в апреле месяце, когда мы избирали новое руководство партии. А этот съезд уже был после объявления выборов в Государственную Думу. Поэтому мы обязаны были его провести для того, чтобы выдвинуть э, кандидатов от коммунистической партии Российской Федерации э, в государственную гонку. Ну, э, я хочу сказать, что мы приглашали средства массовой информации. Наш съезд показывали по э, России 24, полностью показали. Секрета никакого не было. Ну, секреты были только в том плане, э, кто по каким спискам где пройдет, потому что если раньше обнародовать, допустим, все эти списки, начнется возня мышления. хотя у нас уже давно принята, э, так сказать, задача, ну, удовлетворить все региональные комитеты. В этом году увеличился центральный список, то есть он стал из 15 человек. ну я бы хотел сказать, что никто в этот центральный список особенно не рвался, все знают свое место. А что касается региональных списков, ну, они были тоже предсказуемы, поскольку у нас кадровая комиссия работает, и э, все вопросы обсуждаются э, с региональными комитетами партии. Поэтому даже, несмотря на то, что была обзворка, во-первых, у нас принцип такой. У нас все региональные комитеты на своих конференциях дают рекомендации Центральному комитету, кого включить в какие списки, под какими номерами. Это первое. Второе. Это у нас было несколько собраний онлайн, где председатель Центрального комитета Зюганов разговаривал с первыми секретарями по вопросу выборов. Ну и третье. Мы приехали на съезд наши региональные руководители за два дня, поэтому дважды проводили собеседование с первыми секретарями, где высказывали и порядок кандидатов в депутаты, и какие депутаты, по какому списку пойдут. Ну, я хочу сказать, цифры точно не запомнил, но это где-то около 360 одномандатников и 270 где-то, Списочников. Поэтому э, каждый, конечно, знает только свой список, свой регион, потому что запомнить всю эту массу людей невозможно. Но, тем не менее, кадровая комиссия разобралась со всеми вопросами, и мы обязаны просто э, с партийными комитетами согласовывать, потому что ну, нельзя все знать о человеке. А вдруг он судит? Вдруг он в последний год был, под суд там попал. Тем более, что сегодня под суд попасть очень. Несложно. Вышел на несанкционированный митинг, тот же тебя дело. Сначала гражданское, а после трех раз и уголовное в том числе. Поэтому все проверили, все высчитали. Документы уже сдали, сейчас наши юристы их проверяют. Ну и, в общем-то, задача в своем докладе Геннадий Андреевич поставил: осталось только выполнять э, для того, чтобы. Ну, провести э, агитацию на самом высоком уровне. Я думаю, что шансы у коммунистической партии довольно большие, потому что ну, та наша программа, с которой мы выходим на выборы, она как раз предусматривает исправить те э, вопросы, ну, которые были решены в том числе и депутатами э, седьмого го созыва, в частности. Пенсионный возраст надо возвращать на место. Индексацию пенсии надо возвращать, потому что это не делает ни прибавка какая-то, ни дополнение. Это просто информационные процессы должны быть восполнены за счет пенсионного фонда. Поэтому тут и вопросов нет. Ну, я не говорю о перспективах, потому что если можно у всего народа отнять пенсию, то почему нельзя у олигархов отнять часть доходов? Ведь у нас за последние вот, 10 лет с 80 э, олигархов, теперь долларов, миллиардеров, мы дошли уже до 120. На 40 человек появилось больше. Мы ставим вопрос, а почему в Америке 28% прогрессивный подоходный налог 28%? Почему у нас только 2%? Давайте сделаем хотя бы 20%, хотя бы 30%. Почему? во всех странах мы что у нас в бюджете денег что много? нет мало ну так давайте пощипаем немножко э, олигархов, это будет правильно но и с другой стороны мы остаемся при своем чтобы нефтегазовый комплекс базовые отрасли они все-таки были государственными и шли на пользу государства а не э, не то что даже частным а иностранным инвесторам чтобы не попадало поэтому мы боролись и будем бороться за государственную собственность. Ну, а что касается социальной сферы, одно хочу сказать, что медицина должна быть государственной. Государственная медицина лечит, а частная медицина продает медицинские услуги. А это большая разница. Продажа медицинских услуг дорого обходится нашему народу, тем более, что она, она лечение не преподносит, хотя забирает огромные деньги. Вот с этими программными э, целями мы и идем к избирателям на следующий сайт. Итоги работы Калмыцкого регионального отделения партии ПРФ? Я считаю, что Калмыцкое региональное отделение э, работает, в общем-то, нормально. Николай Евгеньевич, э, руководителя э, партийной организации, я знаю уже 16 лет, э, он опытный руководитель, он умеет держать так сказать, в порядке партийную организацию, материальная э, часть, э, все мероприятия политического плана он проводит довольно грамотно. И хочу сказать, что выборная кампании в э, калмыцкой организации проводится ну, очень эффективно, э, несмотря на все, так сказать. Приклоны, трения, сложности, в том числе и законодательного плана, здесь решают вопросы ну, довольно нормально. Я почти бываю на всех конференциях, э, отчетно-выборных, вот, э, посвященных выборам э, в Государственную Думу, разговариваю с коммунистами, веду прием. Э, хочу сказать, что действительно организация работает э, слаженно довольно ответственно и продуктивно. Я только одно могу пожелать победы и успехов коммунистам Талмыкии на очередных выборах. Николай Васильевич, к сожалению, время нашего эфира ограничено. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам в гости, в студию. Ну, А я хочу напомнить нашим телезрителям, что в гостях у нас был Николай Васильевич Арефьев. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.